Всем привет! Вышла сегодня сама на прогулку, муж болеет. И вот как бы не успела выйти, нашла шикарное дерево. И вот такой у нас улов с этого дерева получился. Вот, Лешенка зимний опенок. Сейчас будем смотреть, что дальше. Вот такой у нас полулесочек. Будем смотреть, что у нас тут есть. Посмотрим, может чего еще найдем где-нибудь. Видно будет. Пока, конечно, больше не вижу ничего. Дерево, конечно, красивое было. Идем искать. Ничего не Так, Идём дальше. Сейчас посмотрим. Вот есть брюшка какая-то. Чага это или не чага? Будем сейчас смотреть. О, какая прелесть, ребята, это чага. Это шикарная чага. Вот она. Так, ставим на паузу, будем ее сейчас снимать с вами, так, будем сейчас ее с вами срубывать, все просто замечательное. топориком. Когда сможем, ходим, берем побольше топорика. С этим ну, совсем неудобно. Давайте-ка я, наверное, поставлю на паузу, просто неудобно одной рукой снимать, второй. Так, ребят, ну вот шли мы, шли, шли. И как бы пришли мы такой красоте, вот она, лешечка молодая, свежая, просто прелесть. Сейчас мы будем снимать красавицу, вообще замечательная, свежая, вся просто прелесть, не поверите. Сейчас мы распадается все, так, вот она еще одна. Вот она красавица какая. Вообще замечательный клюге-то еще я видела. Нет, все. Так. мы с вами дальше. Будем смотреть дальше, что есть. Так. А вот идут.. идут рост Вот на березе. Сейчас подойду ближе, вам покажу. Вот он, нарост. На березе. Это, если я не ошибаюсь, то это либо капа, либо есть еще. Точно не помню, как называется. В общем, это материал хороший для Изготовление из дерева. Ручки для кухонных приборов, ножей и так далее. Очень хорошая вещь. Но нам она не нужна, поэтому мы с вами идем дальше искать чего-нибудь интересного. Так, лесочек у нас такой смешанный, скажем так. Осинки, березки. Поэтому может попасться здесь и зимние опенки, и И вот она наша красота. Вот то, что мы ищем. Зимний пеночек, Молодой, шикарный. Просто прелесть. Конечно, берем. Так, ну что, идем дальше. Ой, я сейчас хочу вам такую красоту показать. У меня многие вконтакте спрашивали, что за гриб, что чего и как. Вот она, это наша дрожалочка шикарная, оранжевая. Сейчас я вам ее покажу. Сейчас мы подлезем сюда. Вот она, красавица наша. Вот это дрожалка оранжевая. Тот самый полезный гриб, который на бульончике хорошо идет. Ну, конечно, на вкус он, ну, холодец самый натуральный, и все. Так, сейчас снимем его, пойдем с вами дальше. Так, ну что, идем дальше. Шикарные у нас висят. Ну тафочки такие. Ой, так сейчас переведем. Ну смотри дальше. А вот какие трутовики. Просто прелесть. Красавцы такие. грибы, но, жаль, не съедобные. Поэтому мы идем искать свои грибы. И, по-моему, еще нашла дрожжевку. Сейчас пойдем посмотрим. Точно она. она. Она красавица. Вот они, другие виды грибов есть. Тут тоже очень интересный гриб, но не знаю, съедобный он или нет. Сам он как бы одревесневший чуть-чуть идет но не знаю есть вот такие всякие грибочки но нас интересует не где-то я тут увидела дрожжалочку сейчас будем ее искать где-то тут она красавица она девочка и полезем вот она наша красавица Молоденькая. вот она девочка забираем ее однозначно забираем и идем с вами дальше будем смотреть дальше что есть у нас так все пойдем с вами дальше Красота, трутовики всякие разные вот они такие вообще шикарные просто просто бомбические шикарные трутовики но с ними вот это рядом какой-то гриб он пористый ну но... вот я вам поближе не могу показать просто вот видно что как бы пористый но он жесткий и несъедобные. Это тоже разновидность портовика. Поэтому идем с вами дальше. Искать что-нибудь нужное, съедобное. Так. Да. Балует, балует наслез, конечно. Декабрь месяц. У меня уже маленькая ведерка опять. Маленькая ведерка чая. Пойдем искать дальше с вами. Смотрим, что еще тут есть. Так. Пока не вижу ничего. еще есть губка. Ну, как бы грибоведы России на своем сайте показывают, что ее нужно жарить. Но я думаю, в декабре месяце от нее нет толку, потому что она очень жесткая уже. Вот она, березовая губка. Она, как бы, конечно, лучше выбрать совсем маленькую. Она тогда и более вкуснее. Как бы брать не будем, почему? Потому что сейчас уже не сезон ее, она после заморозка она твердая нет смысла ее просто-напросто брать поэтому мы с вами идем дальше много конечно тут трудовика много на удивление еще травка зеленая попадается ну, 3 градуса на улице неудивительно сейчас тепло 3 градуса это для зимнего пенка это любимая погода 3 5 градусов выше он наоборот начинает засыхать у нас поэтому это сейчас его самый-самый любимый период так Идем дальше, смотрим, что у нас еще есть. Смотрите, какая прелесть. Маленькие, молоденькие. Зимние пятки. Собираем их, естественно. На жареху пойдет. Просто Прелесть. Идем с вами дальше. Такие тут рои всякие. Посмотреть, смотреть, что еще есть. А тут еще есть. Но они, конечно, молоденькие. Вот они совсем маленькие. Они очень молоденькие. Вот они совсем-совсем молоднюшечки. Поэтому, если тепло продержится... Можно будет прийти собрать. Так, теперь надо будет смотреть, как отсюда вылезти. Самое главное. Что тут нападала куча деревьев. Надо как-то с под них вылазить. Ладно, сейчас будем думать. Хочу вам вот еще показать, какая красота. Вот смотрите. Это просто прелесть. Зимние пятки. Просто просто замечательно. Ну вот мы вышли с вами. Еще вот такую как бы дорожку. Вон какая прелесть. У что ли? Пойму, если сейчас получится подойти поближе. Пройдем в свои все козырные места, на которых обычно собираем. Такая прелесть. Птички летают. Да, погода замечательная для декабря. Вообще не холодно. можно прогуливаться. Просто прелесть погода. Я вам скажу так. Собирайтесь выходить на прогулку. Потому что прелесть погодка. Прелесть природка. Все просто замечательное. Просто обалденное. Посмотрим, может тут еще что нам попадется. Сейчас будем смотреть. Вот какая у нас красота. Просто прелесть. И погодка, и природка. Пока не вижу ничего. Наши деревья шикарные. Вон ну она -ну -ну, растет, маленькая, ой, вот камыша вот они, наши маленькие желтые красавицы дрожалочки, но они еще очень маленькие, пусть они растут нам надо что-то покрупнее от них толку никакого нет поэтому пока пусть подрастает пойдем искать с вами дальше идем с вами дальше, собрали маленькие прято. и вот рядом, еще есть такая прелесть Посмотрим, насколько они большие, небольшие. Можно собрать или нельзя. Ага. Ну тут они совсем молоденькие вот. Вот они. Вот они. Смотреть, что у нас еще здесь есть. Потихоньку будем двигаться домой. Почему? Потому что начинает потихонечку уже темнеть. И пасмурно. Чтобы по ночам не лазить. Вот на заключение хочу показать. Он какую красоту нашла. Вот она прелесть. Маленькие. Вот они красавчики. Вот они два. Ну все, будем собираться домой. Всем, кому мое видео понравилось, ставим лайки, дизлайки, задаем вопросы, будем отвечать на ваши вопросы. Всем спасибо, пока!